Я неоднократно проходил лечение в Бест клиник на Красносельской. Обращался к некоторым специалистам. Один из них был эндокринолог. Его лечение мне очень хорошо помогло. Здоровье стало прекрасное, самочувствие улучшилось. Очень сильно благодарен этому специалисту за обращение к нему. После этого я обратился к ассиопату, вот, он оказался тоже прекрасным специалистом, все болевые не прошли буквально сразу после первого сеанса, за что, в принципе, я ему очень сильно благодарен, надеюсь, что дальше самочувствие не ухудшится, будут сюда все его рекомендации, которые он мне дал. Желаю врачам быстрее не побольше хороших пациентов, которые соблюдали бы все их рекомендации, которые они назначали и были всегда здоровы, поправлялись.